Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвира Зорина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Научный десант Казанского федерального университета высадился в Мензелинске. Открытие ученых КФУ позволит создать антисофилококовый антибиотик. Доцент кафедры психологии КФУ рассказал, как бороться с зимней депрессией. В Мензелинском педагогическом колледже имени Мусаджалиля высадился научный десант. Масштабная просветительская акция приурочена к 215-летнему Казанского федерального университета. Более подробно смотрите далее. 7 ноября научный десант Казанского федерального университета высадился в Минзелинске. Студенты и преподаватели Елабужского и Набережженчевнинского институтов КФУ представили вниманию местных школьников и их родителей увлекательную программу, в которой рассказывали о самых интересных научных достижениях современности. В специальных передвижных лабораториях гости мероприятия могли познакомиться с причиной возникновения природных явлений. На химической и экологической станциях ребята узнали о малоизвестных фактах из жизни животного мира и растений. С особым азартом посетители творческих площадок решали головоломки и собирали роботов. Это очень интересно, познавательно, поучительно, очень нужно выезжать, мне кажется, с такими мероприятиями по колледжам. То есть, да, это будущие студенты, мне кажется, мы к вам обязательно должны приехать. Помимо интересных научных фактов, жители Мензелинска узнали об условиях поступления в Казанский федеральный университет. Будущие выпускники школ также смогли познакомиться не только с образовательной деятельностью вуза, но и узнать о творческих, спортивных и общественных достижениях студентов. Лилия Талипова, Айдагну Румиев, Ислам Хамитов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета нашли способ воздействия на структуру белка – золотистого софилокока. Подробности смотрите далее. Ученые научно-исследовательской лаборатории «Структурная биология» Казанского федерального университета нашли новые уязвимые места в структуре белка, защищающие золотистый стафилококк от антибиотиков. Бактерия золотистый стафилококк является одним из наиболее опасных микроорганизмов для человека, вызывающих множество инфекций. Золотистый стафилококк – это грамположительная бактерия, которая вызывает большое количество внутри и вне больничных инфекций, и э, существуют штаммы этой инфекции, которые устойчивы к большинству известных антибиотиков, и лечение э, заболеваний, которые вызываются этим патогеном, э, зачастую приводит к летальным исходам в клинике, поэтому необходимы поиски э, путей для того, чтобы бороться с этой инфекцией. Среди комплекса причин распространения бактерий стафилококка выделяется его высокая устойчивость к стрессовым условиям, а также отсутствие специфичных антистафилококковых антибиотиков. В патогенных бактерий в клетке стафилококка есть специальные защитные белки, которые... Э, в вырабатываются во время стресса и могут сохранять часть генетического материала рибосом в неактивном состоянии. И это позволяет клетке, когда стресс проходит, эта часть этих неактивных рибосом заново задействовать в процессе синтеза белка. То есть, если активные рибосомы были подвержены действию антибиотиков и погибли, то вот эта запасенная часть рибосом, всегда присутствующая, она может быть заново использована, и клетка сможет продолжить свой жизненный цикл. Вот. Если нарушить этот механизм узла стафилококка, то подверженность действия антибиотиков будет намного выше, и, соответственно, эффективность лечения будет намного выше. Проведенное исследование является первой работой по установлению структуры белка методом рентгеноструктурного анализа. В нашей работе мы использовали метод рентгеноструктурного анализа и с помощью кристаллографии решили структуру белка, который защищает стафилокок от Антибиотиков, То есть позволяет э, рибосомам стафилококков выживать в стрессовых условиях. И э, с помощью м, полученной информации о структуре этого белка мы нашли активные участки его, аминокислотные остатки, которые функционально важны. Э, дальше мы сделали мутации э, этих э, остатков. И показали, в каких вариантах происходит нарушение функции этого защитного белка. На данный момент совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории хемоинформатики и молекулярного моделирования Химического института КФУ ведется поиск потенциальных химических соединений, которые будут блокировать функцию белка и позволять золотистому стафилококку быть более подверженным действию антибиотиков. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. 11 ноября планета Меркурий пробежит на фоне солнечного диска. Директор астрономической обсерватории Казанского федерального университета имени Энгельгарта рассказал об особенностях такого редкого явления. Все подробности смотрите в нашем сюжете. Придет редкое астрономическое явление. 11 ноября планета Меркурий прибежит на фоне солнечного диска. Следующий подобный транзит состоится лишь через 13 лет. О том, как и где можно увидеть это явление, узнаем у директора астрономической обсерватории имени Энгельгарда Казанского федерального университета. Это явление достаточно редкое, то есть оно происходит где-то 13-14 раз в столетие то есть за век мы посмотрим на это явление 13-14 раз, то есть человечество. Но я хочу сказать следующее, что оно будет происходить 11-го, Для подобного явления есть специальный термин — транзит планеты. Его можно сравнить с Солнечным затмением. Меркурий становится на одной линии с Землей перед Солнцем, но в отличие от Луны он слишком далек от нас, чтобы закрыть светило полностью. Меркурий — самая быстрая планета в Солнечной системе. Он летит по орбите в среднем со скоростью 48 км в секунду. Но ну, для сравнения, Земля... Движется по со скоростью 30 км в секунду. Прохождение Меркурия по диску Солнца делится на майский и ноябрьский. У каждого есть своя периодичность. Майский транзит Меркурия повторяется раз в 13 лет или раз в 33 года, а ноябрьский раз в 7, 13 или раз в 33 года. Это маленький кружочек темный проходит по диску Солнца. Если вы используете темный фильтр, то, разумеется, Солнце будет казаться а, как такое. Транзиты Меркурия будут видны по всей территории России. Директор обсерватории рассказал, где и как можно будет увидеть его в Татарстане. Увидеть его можно, если будет хорошая погода, с любой точки в Татарстане. Единственное, что нужно обязательно иметь, это затемненное стекло. Дарья Курмышкина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Зимой у большинства людей снижается уровень активности и появляется безразличие ко всему происходящему. На вопросы, как с этим бороться, ответил доцент кафедры педагогической психологии КФУ Рамиль Гарифулин. Подробности далее.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 На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!